Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Нусова. Мы с вами на канале Дарыновский музей дети. И продолжается наша рубрика ⁇ Вопрос-ответ ⁇ Я отвечаю на ваши вопросы. И сегодня отвечу на вопрос Артема Бережного. Танцуют ли пчелы? Мы с вами находимся в рабочем помещении хранителя нашей коллекции энтомологической и большого специалиста из знатока пчел Тимофея Левченко, и с ним мы попозже еще поговорим. Ну а для начала мне хотелось бы сказать, что да, действительно такое интересное поведение пчел, как танцы, было отмечено и описано еще в 17 веке, но разгадать функцию этого поведения удалось только в 20 веке австрийскому ученому Карлу фон Фришу. Собственно говоря, за свои исследования поведения животных, в основном, конечно, за разгадку языка пчел, да, вот этого танцевального, скажем так, языка, Карл фон Фриш в 1973 году получил Нобелевскую премию. Ну, что же это такое, в общем, зачем, собственно говоря, пчелы танцуют и что они этим хотят сказать? Конечно, больше всего изучены танцы у медоносных пчел, у наших одомашненных которых мы можем хорошо изучать и наблюдать. Но танцуют не только наша медоносные пчела, танцуют и некоторые другие виды пчел. И, конечно, их танцы могут в значительной степени друг от друга отличаться. И вот этот вот танец, он дает возможность пчеле, которая вылетела за пределы улья, например, в поисках источника пищи, вернувшись обратно, передать информацию об источнике пищи, а также о том, как до этого источника другие пчелы могут добраться. А возможно ли подобную информацию, сложную передать при помощи танца? А, ну, согласитесь, что такое представить довольно сложно, поэтому многие а, ученые подвергали сомнению вывода Карла фон Фриша, и до сих пор есть... В научных кругах такое мнение, что, может быть, здесь играют в большей степени значения другие какие-то сигналы, подающиеся пчелами. Например, они улавливают обонятельные сигналы, ведь когда пчела возвращается в улей, она приносит на себе запах того растения, того цветка, например, на котором она питалась мне это кажется, что это такое сложное явление, что здесь нельзя исключать, что пчела использует самые разные методы передачи информации. То есть, конечно, и запах, и обоняние пчелы играют важную роль, но все-таки танцы тоже имеют большое значение. Какие типы танцев бывают у пчел? Это зависит от того, насколько далеко расположен источник пищи. Если источник пищи расположен на расстоянии менее 50 метров от улья, то пчела танцует круговой танец. Танцует она его на небольшом участке летка или на небольшом участке сот. И вот это вот место, где она исполняет свое танцевальное движение, составляет примерно 2-3 сантиметра. Она двигается довольно энергично, быстро. При этом у нее из особых желез, которые расположены близко к кончику брюшка, выделяются феромоны, которые привлекают внимание других пчел. И, соответственно, такой круговой танец — это информация лишь о том, что источник пищи находится где-то недалеко от улья. Танец становится более сложным, если оказывается, что источник пищи расположен не вблизи улья, а располагается на довольно значительном расстоянии, ну, например, более 100 метров. А вообще пчелы могут летать даже на несколько километров. И здесь... Пчела танцует, вернувшись в улей, танец. Когда пчела при передвижении еще и виляет из стороны в сторону брюшком. А затем она поворачивает в одну сторону, делает такую петлю. Затем опять проходит прямое расстояние, виляя брюшком, и поворачивает в другую сторону. И в этом танце, конечно, можно сказать, что все движения они имеют некий смысл. А, но, во-первых, имеет смысл интенсивность танца обычно чем больше источник пищи чем больше источник нектара пыльцы тем танец пчелы выглядит более энергичным да потому что пчела больше возбуждена и соответственно она энергичнее двигается и быстрее возвращается к исходной точке для вот этого вот виляющей части танца надо сказать что пчелы которые находятся рядом с ней они привлечены ее танцем тоже начинают за ней следовать и все движения танца они выполняют, причем это может повторяться несколько раз, хотя сами вот эти вот полный вот этот цикл движения, он достаточно короткий, занимает всего несколько секунд. И лишь много раз повторив вот этот путь вместе с прилетевшей пчелой, они могут точно улететь в нужном направлении. Танец передает не только объем пищи возможной, он передает и расстояние до этой пищи, как такое возможно. В зависимости от того, насколько далеко находится пища, количество виляющих движений в танце разное. Чем пища находится ближе, тем пчела интенсивнее совершает движение брюшком, и тем больше этих движений. Чем пища расположена дальше, тем число этих движений становится меньше. Если пчела совершает около 20 движений в секунду, то значит источник пищи располагается где-то в районе километра от улья. Если же пчела совершает около 8 движений в секунду, то источник пищи находится порядка 6 километров от улья. То есть вот такая вот большая разница. Ну и кроме того, недостаточно знать расстояние, да, нужно еще и знать направление, в котором остальные пчелы могут полететь в поисках найденного источника пищи. И здесь интересно, что вот эта вот прямая виляющая часть танца, она также и указывает направление на источник. Все вроде бы просто, если пчела танцует на горизонтальной поверхности, например, на литке. Да? Тогда вот эта прямая часть танца, она составляет определенный угол с направлением на солнце и, соответственно, является ориентиром для пчел. Именно под этим углом по отношению к солнцу они летят в поисках пищи. Немножко все сложнее становится, если пчела танцует не на горизонтальной, а на вертикальной поверхности, но, ну, например, внутри улья на рамке, на самих сотах. И тогда для нее отправной точкой является не положение солнца, а сила тяжести, да, которая вертикально направлена вниз. И вот тогда тоже она угол своего виляющего танца относительно вот этой вот вертикальной оси выстраивает. Вот. И соответственно это дает возможность пчелам найти источник питания. Ну, как я уже сказала, какое-то было сомнение, но среди многих ученых оно, наверное, и сохраняется, а действительно при помощи танца, вот вроде, что там пчела, такое маленькое насекомое, что там у этого насекомого мозга, подумаешь, ерунда какая, как может возникнуть такое поведение? Ну, во-первых, надо сказать, что считается, что поведение это очень древнее, и вот это вот поведение, оно складывалось на протяжении очень длительной эволюции, порядка 20 миллионов лет. Но вот были проведены такие эксперименты, которые абсолютно точно подтверждают, что виляющий танец указывает расстояние до нужного объекта. Пчелы в эксперименте летали через раскрашенный тоннель. Вот этот вот узор тоннеля он немножко сбивал пчел. Их зрительные анализаторы воспринимали по тоннелю как гораздо большее расстояние, чем оно было на самом деле. И, соответственно, когда эти пчелы возвращались обратно в улей, они а, неправильно передавали информацию о расстоянии до объекта питания. И те пчелы, которые были им рекрутированы и отправлены, соответственно, за пищей, они а, улетали на гораздо большее расстояние, чем на самом деле находился источник пищи. То есть действительно пчелы своим танцем... Вот рассказывают такую достаточно сложную информацию, хотя, быть может, и бывает трудно немножко в это поверить. А сейчас мы поговорим с хранителем коллекции насекомых нашего музея Тимофеем Левченко. Да, такой старательный рассказ. А... <с�ит> <с�ит> <с�ит> Я поражен. <с�ит> Тимофею. Ну, на самом деле пчелы удивительные, конечно, создания, и по поводу них возникает много вопросов. Но, во когда мы говорим слово пчела, сразу все себе представляют медоносную пчелу, которая хорошо всем знакома. А ведь на самом деле видов пчел много. Насколько много? Пчел в мире больше, чем зверей и птиц вместе взятых. Настолько велико их разнообразие. То есть считается, что около 20 тысяч видов описано. Ты вот, видишь, что эта цифра как бы близка к завершению, вот, но необходимо э, рассмотрение, детальная ревизия вот всех вот этих вот записей. пчелы считаются таким э, надсемейством, если говорить систематики В него входят там от 6 до 12 семейств. Ну, если даже мы возьмем значит, самую простую систему из 6 семейств, то э, медоносная пчела, вот эта вот, Апис, э, mm -hmm. это очень близкий родственник шмеля, они относятся к семейству настоящих пчел очень близко стоят друг к другу и те и другие умеют делать воск, умеют делать мед. Разве что шмели не умеют танцевать, но они попроще устроены. И есть еще, там, значит, еще другие, значит, категории, значит, этих пчел. А все вот эти вот надсемейства семейства в очень тесном родстве находятся с Значит, так называемые сфекоидными осами. С этими сфекоидными осами они похожи, очень похожи по строению. Детали настолько минимальные, что uh -huh. их постоянно сближают все ближе и ближе, значит, с годами. Поведение кардинально отличается, потому что вот эти самые сфекоидные осы, их там тоже несколько семейств, они охотники. Потомство свое, сфикоидные осы кормят мясом, uh -huh. да. И для этого целей, значит, охотятся на э, разные группы насекомых там, в зависимости там, от своего -то положения систематического. Вот. А кроме этого, значит, этих свекоидных ос с пчелами есть еще другие группы, которые в нашем языке называются тоже осами. Но они э, находятся в более дальнем родстве от mm -hmm. пчел, чем вот эти свекоидные осы. И вот среди тех групп остальных, которым в том числе относятся склочатокрылые осы, которые делают бумажные гнезда, и угу. которые нам докучают и вредят, вот те самые черно-желтополосатые. Да-да-да. Там есть близкая к ним группа, внутри, значит, этих ос, там массориды они называются, они э, перешли к заготовкам меда. С чего вдруг, с какого перепугу, непонятно строение у них э, на пчел не похоже совсем, uh -huh. но вот эта вот э, тенденция попытки э, перехода, значит, хищничество от хищничества к питанию, значит, своего потомства пыльцо и нектаром, она э, неоднократно, значит, это самое э, зарождалась, судя uh -huh. по всему, по крайней мере, вот сейчас вот две вот эти вот ветви представлены, но вот эти массоридные осы, они их нет в средней полосе, то есть там в России, по-моему, только один вид э, в Крыму и на Кавказе вот, присутствует. В основном uh -huh. это такая более южная группа. Ну, то есть вопрос очень-очень-очень вот сложный. Поэтому даже если вы видите там кого-то, собирающего пыльцу или нектар на цветке, там, у нас в Подмосковье это пчела. Там, а если это в Крыму, то это уже не факт. А вот ведь не все пчелы живут семьями, да, как медоносная пчела? Да, конечно. Приблизительно какое соотношение? Большинство, большинство. Живет, живет одиночно, а вот э, mm. в процентном отношении, пожалуй, несколько процентов видов э, только образуют. Дело в том, что вот медоносная пчела, Apis melliferus, для которой вот как раз этот тайнистый изучен, вот, у них э, как раз очень большие семьи, которые насчитывают тысячи, десятки тысяч э, особей но это редкость это как бы максимум uh -huh. у других видов численность семей меньше вот. в основном эти общественные пчелы живут в тропиках Мы считаем требуется круглогодичная активность поэтому вот у нас uh -huh. в средней полосе вот этот единственный вид насекомых который э, сохраняет вот эту вот круглогодичную активность в дупле зимой питаясь, значит вот этим запасенным медом Обычно у секунд есть какая-то пауза, когда они там, на зиму, они там засыпают, умирают, там еще что-то. А вот пчелы не умирают никогда, даже не спят. То есть они активны в течение даже зимнего времени, когда мы их вроде бы не да, видим, когда, но, тем мы не Когда мы их не их жизнь видим, продолжается. Да. Но, собственно говоря, поэтому им нужен такой достаточно большой запас. Удивительно, как они у нас этот запас умудряются делать. А я знаю, что ты еще. Изучал пчел на территории музея и выяснил, сколько видов пчел у нас встречается. Вроде у нас территория такая маленькая. Конечно, пчелы они есть везде, где есть какие-то яркие цветки, которые они могут опылять. Это могут быть острова Северный Льдовитого океана. Обочные неудобия, значит, в городе тоже где-то, если там завелись какие-нибудь клеверли, одуванчики, там ну, они, конечно, появляются, потому что природа не терпит пустоты. Цветы идут всегда в связке с пчелами. Так сколько примерно у нас видов пчел на территории музея? Ну, я видел гнездование только одного вида, но э, попадалось несколько десятков. Несколько десятков? Несколько десятков, если посмотреть летом, Такая локальная фауна, хорошие пчел, вот в средней полосе на насчитывает 100-120 видов. То есть это вот экстремальные mm -hmm. такие городские условия, то что можем здесь видеть. А у нас около Дармовского музея живет э, э, пчела, называется флорентийский шерстобит. Крупная пчела, она крупнее медоносные пчелы, самцы крупнее, э, у них такая особенность, что вот у флорентийских но вообще, вот шестобитов, у них э, самцы крупнее самок. Хотя у подавляющее большинство видов э, самки, наоборот, крупнее, мощнее, mm -hmm. жирнее самцов, потому что они дерутся, они строят, э, вот, а самцы ничего не делают. А здесь, значит, у шестобитов э, большие самцы э, с э, шипами на брюшке. С помощью этих шипов они дерутся между собой, э, бьют шмелей, которые подлетают вот к так. этим цветам. У них есть... Территория, значит, в щелях гнездятся каких-то тут, то есть они не земли А они почему называются? А им нужно, нужно какие-то растения, у которых есть волокна? волокна, пушистый стебель. Самки угу. этот, значит, ворс этот собирают и лепят из него ячейки. Угу но принцип как вот как мы валенки валяем то есть вот это вот такой типа валенка в которой они внутрь этого валенка кладут значит пыльцу такой значит батон из этой пыльцы и туда откладывают яйцо и значит это запечатывается все и там вот несколько таких валенков значит редком лежат значит в этом самом в гнезде вот кстати меня очень удивил вот фон Фриш он же начал не с Изучение танца сразу пчел, да, он uh -huh. изучал сначала их цветовосприятие. Uh -huh. И меня поразило, что а, в начале 20 века почему-то было такое мнение в науке, что беспозвоночные не различают цвета. Это очень странно, потому что, ну, как бы все, А зачем цветки такие, такие яркие, да? Они яркие, наверное, в первую очередь для своих опылителей? Ну, да. Ну, не совсем так, конечно, потому что про цветовые, значит, их восприятие знали давно, они видят, конечно, не так, как мы, то, что мы называем цвет, вообще, если там подходить к вопросу глобально и ну, детально, вообще, вообще да. что такое цвет там, да. Это там, да. там надо углубиться в физику, там понять, там, как вот, мы воспринимаем эту волну, какие у нас органы чувств, у нас разные органы чувств, хотя, в общем, они выполняют сходные функции. Соответственно, у Э Педоносной пчелы, которые изучали значит, uh -huh. на ее цветовое э -э зрение, что она, на что она вообще способна, э там э спектр смещен. То есть они не видят в нашем понимании красного цвета, но у них есть дополнительный цвет, похожий на наш фиолетовый, вот, который не видим мы, допустим. Но они вообще же вроде а, видят в ультрафиолетовом спектре. Да, я как раз это имел в виду, что, mm -hmm. чтобы сказать это попроще. Так. Но еще вот. пчелы, они из тех животных, которые поляризованный свет видят. Да, и кроме того, они еще способны, неизвестно, правда, с помощью каких органов, ориентироваться по магнитным полям. Вот к этому к вопросу, значит, yeah. их ориентации при направлении, полета из улья что там еще э, имеет значение магнитное поле Земли. Но пока этот вопрос э, не исследован. Потому что это просто исторически так сложилось, что вот, э, с двух моментов значит, изучали их э, способности ориентироваться в пространстве. Значит, вот эта вот западная школа, которые изучали значит, их э, uh -huh. цвета. Значит. А у нас тоже значит, в Советском Союзе там 30-е годы был такой товарищ Губин, который получил не Нобелевскую премию, он получил там другую премию, нашу, значит. Он э, ориентировался как раз на обоняние mm -hmm. пчел и тоже достиг результатов. Но если там э, Фришин, как бы его задача э, была более скорее такая э, высокотеоретическая, то здесь решалась задача практическая. Ну, собственно, как и все тогда пчеловоды хотели, э, что им хотелось? Им хотелось получить больше меда. Для этого нужно научить пчел летать, куда им надо. А чтобы научить их летать, куда им надо, надо понять, как они ориентируются. И вот, значит, ученые разных стран пытались эту задачу э, решить. И каждый решил ее успешно, но решил ее по-своему. Поэтому, на самом деле, скорее всего, все это дополняет друг друга, но это еще э, не все как бы об этом. Потому что мы можем понимать пчел только исходя из наших органов чувств. Мы тоже чувствуем запах, мы видим. А У них могут быть еще какие-то органы, которым просто даже представить не можем, что это такое, где они вообще находятся, в какой части тела. Ну и тем не менее, вот пчелы, они не только ценный мед, да? это да. еще и опыление растений, которые играют очень важную роль. И многие продукты на нашем столе оказываются именно благодаря вот таким маленьким опылителям. Да, которые свою невидимую Конечно. работу ежедневно в теплое время года совершают. У нас в России есть еще один вид, который танцует. На Дальнем Востоке вот эта самая китайская восковая пчела, вот эта рана, которая да? аналог, значит, вот эта вот медоносная тоже есть. Но она там существует в диком состоянии. Угу. В Приморском крае, да, в Амурской области она еще есть тоже. Стали её там находить. Ее пытались э, наши, значит, э, там, на Дальнем Востоке одомашнить, uh -huh. э, потому что, значит, китайская система, значит, их выращивания, она несколько отличается от нашей. А наши пчеловоды решили, что попытаться их тоже, значит, загнать в рамки, uh -huh. вот эти вот, э, да, двусмысленно даже получил загнать в рамки. Вот. Да. И э, э, э, были хотят. там, да, были, были удачные эксперименты, э, вот, но там сложность, что вот эти ульи э, европейские, основные пчелы их можно легко транспортировать, а у э, китайской восковой пчелы э, тоньше ячейки, тоньше mm -hmm. э, слой вот этот восковой, это все моментально ломается, у них это менее э, прибыльно получается, поэтому получилось что это не поимело э, всемирного распространения. То есть всемирное распространение получила медоносная пчела, которой можно было грузить эти ульи э, на корабли и вести их хоть в Новую Зеландию угу. и там ее это самое пускать и использовать. Ну, кроме вот этого рода Апис, э, вот, который у, на, у нас вот известен, э, там в Южной Америке в основном, ну, скажем так, Латинской Америке, Южно-Центральная Америка, там есть свои культуры э, пчела, значит, эти самые пчеловодческие, которые до они были основаны на других местных видах, то есть там порядка э, то ли 6, то ли 10 видов разводится, uh -huh. у них раз, мед разного вкуса, со своей спецификой, там э, пчелы разных родов, э, uh -huh. вот, но у них очень небольшая продуктивность. Поэтому, когда привезли медоносную пчелу, она это все по экономическим причинам очень быстро вытеснила, поэтому это осталось на уровне э, какого-то такого кустарно-приусадебного ну, да. хозяйства, где-то у каких-то индейцев. Ну, вот, он, присутствует этот мед, но его очень часто фальсифицируют из-за его значит, высокой Дорогой цены, до uh -huh. сложности, там, всякие программы по поддержанию культуры местных, традиционных народов э, по разведению этой пчелы mm -hmm. пчелы американские они безжальные и они живут э, ну тоже живут в лесу как и эти как и аписы наши они лесные вот. но там э, более значит крупные деревья и они там имеют скажем так э, танец такой что он еще э, показывает еще и не только э, кроме расстояния высоту. и дальности, да, он еще показывает и высоту. То есть там они да. делают более сложные маршруты. По этим маршрутам они еще ставят э, запаховые метки, ориентиры, что значит от этого сучка поверните налево. Э, но, кстати, наши же тоже зрительные образы используют для ориентации. Да, да. Но там вот именно вот угу. они умеют как-то эти маршруты прокладывать. Э, но там все сложно. А в Австралии, значит, место пчел, значит, там муравьи мед делают. Вот такой материк особенный. Ну вот у меня еще такой вопрос возник: очень много в последние годы говорилось о массовой гибели пчел. Uh -huh. Может быть, как-то прокомментируешь, с чем это связано? Да, и тут что надо сказать: что как вот был вопрос: а сколько видов пчел там на Земле? Вот нельзя сказать, что их там. 19 тысяч там 321 там, таких цифр не существует потому что они просто-напросто не учтены и то же самое нельзя говорить там, об их численности потому что мы не знаем не то что число, мы знаем количество видов вот, а э, подсчеты вот эти о том что численность пчел падает она берется э, исходя из э, данных от пчеловодов Какие они потери несут? То есть это все исключительно э, о медоносной пчеле. Э, Причем европейская вот медоносная пчела, апис мелифера, которая вот перед нами стоит, mm -hmm. потому что, э, допустим, э, Китай, Индия, они все живут, вот эта Азия, э, эти миллиарды людей, они живут на апис цирана, то есть это другой вид, аналог знаю. нашей мелифера. Угу. И э, оказалось, что значит, в этих самых развитых странах, в которых э, хорошо поставлена система учета пчеловодов, каждая улей посчитан, проверен, угу. это и Западная Европа, Соединенные Штаты, э, там выясняется, значит, что их э, количество значит, семей очень большой мор ежегодный. Угу. Это не критично, потому что э, количество э, маток, которые производятся этими самыми значит, выжившими ульями, достаточно высоко. Их э, можно каждый год э, заменять и обновлять. Но это создало некоторые проблемы, но они были решены. А причина а в причины завечно было что в развитых странах это значит развитая промышленность большое количество машин антенны для э, телефонов интернета вот это в общем всего всего всего э, что возможно сбивает э, пчел с толку потому что кроме магнитного поля земли появилась э, масса mm -hmm. других различных э, излучателей, Кроме того, появились новые значит, элементы, которые забивают их обоняние. Кроме того, применяются яды обработки вот всех этих пресловутых рапса, который выращивается сейчас в огромных количествах для биотоплива. Вот, чтобы его не съели гусеницы, его надо несколько раз обработать. А mm -hmm. рапс – это пчелопыляемое растения, и медоносные пчелы очень любят на него лететь. Если видка целое поле, и там очень много могут собрать с него. Вот. Но, скажем так, вот в более таких вот этих западных странах, там научились грари между собой договариваться, чтобы не травить. Поля. значит пчел, чтобы не подвозить улей к этому полю, когда, значит, оно после обработки mm -hmm. привести его там эти ули через две недели, чтобы они уже могли собрать, не отравиться сами, хотя бы. Mm -hmm. вот. А та же самая ситуация там на юге России. А в средней полосе с этим оказалась проблема. Поэтому вот были тут годы 18-й, 19 э, годы вот незадолго до коронавируса, когда много было сообщений о море пчел вот, угу. в том же самом средней полосе. Все по тем же причинам. Эти причины э, можно преодолеть, э, вот, но для этого надо как бы э, взаимодействие между разными структурами угу. иметь. Угу. А штука вот эта вот с тем, что пчелы теряют ориентацию, не прилетают рабочие, не возвращаются ули или пустеют, она, у нее даже свое название, ⁇ Коллапс, значит, этих самых пчелиных семей. Есть вот такой момент. Ну, с одной стороны печально, что коллапс есть, с другой стороны, обнадеживающее, что это можно преодолеть. Ну, может, покажешь нам каких-нибудь необычных пчел напоследок, на сладкое. Потому что пчелы бывают совершенно потрясающие. Беспроигрышный вариант. Я всем показываю эту коробку. то, что никого не оставит равнодушным. Да. Орхидейные потрясающе. пчелы. По сравнению с медоносной пчелой. Мне кажется, раза в 4 ну, вот больше. Вот орхидейная пчела. Про них можно отдельно рассказывать, как они ориентируются, чем они питаются. Они представлены только в неатропиках. Вообще для нового света очень характерно зеленые блестящие пчелы, они там в многих группах встречаются. Здесь все пчелы либо одиночные, либо паразиты. Еще и паразиты к тому. же. Да, кукушки, ну кукушки, гнездовые угу. паразиты. Да, фантастическая красота, конечно. У. Вот эти прекрасные, смотри, с каким синим, сине-фиолетовым ага. блеском крыльев. Вот ее кукушка синяя. То есть вот эта кукушка паразитирует как раз на вот этих зеленых. Угу. Яйца в гнездо яйца. Э, приносит и улетает. Потом вылупляется. Это самая личинка. А это самая убивает. Mm, убивает ее собственных личинок. Да. Mm -hmm. Среди них есть, значит, в Азии э, пчела, которая считается самой тяжелой. Вот среди пчел-плотников. Но есть еще, скажем так, самая длинная пчела. Она тоже водится в Азии, в Индонезии там. Mm -hmm она из крупнозубых мегахило плута с острова Суловеси вот, она там сантиметра 4 она длиной ну, по габаритам она вот к этим близка конечно и голова у нее здоровая с огромными челюстями ну что ж друзья благодарим Тимофея по-моему было очень интересно экспонаты как всегда придают нашему ролику определенный шарм и конечно такого наверное мало где увидишь Большое спасибо. Я думаю, что мы еще зайдем к Тимофею в гости. Ну а вы, друзья, не забывайте про нас. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте свой пальчик вверх. Пишите свои вопросы в комментариях к видео. И приходите в музей. Мы всегда рады вас видеть. Всем хорошего дня. Пока-пока.